Всем добрый вечер! Всем, всех женщин я поздравляю с Международным женским днем. И я очень рада, что мужчины помнят этот день. Это действительно эмоционально, знаете, как тепло-горячо внутри. Это очень ценно. Очень ценно, я вам говорю. Вот сейчас, когда все праздники забываются, я прямо это ощущаю очень сильно. Еще очень здорово, что... Мы обсуждаем эти темы, такие, такие ну, фантастичные. Ведь всем нам, может быть, чего-то не хватало, мы все ловили себя на этом чувстве, чего-то нет. И вот мы наконец-таки друг друга все-таки нашли. Эти Единомышленники, это так здорово! Кстати, моя версия 8 марта, отгадаете девоньки всех возрастов, кто нам подарил этот... Главные светские праздники в году. <смех> Восьмерка путешественник во времени. Сегодня я хочу обсудить, коль так, тема, тема психологии. Раз уж такой день, что произошло, и что никто не отслеживает, как серьезную тему. Чем была для нас психология раньше? Мы помним фильм «Самое обаятельное и привлекательное». Этот фильм просто обесценил саму идею. И у меня было предвзятое отношение. Я не верила в то, что это не напрасная философия какая-то. И советская психология, кто ее там помнит, сангвиник, холерика, она не отвечала вообще никаким запросам, какие могли возникнуть. Она, в принципе, ни на какой вопрос не отвечала, а, между тем, у людей болела, болела, болела, у кого что болит, тот о том и балакает. Да? И вот врывается в нашу жизнь всемирная сеть интернет, и люди валом валят, я помню это время, в нулевых еще не у всех был мобильный телефон, вспомните. В районе десятых плюс-минус 3-4 года все обзавелись компьютерами и интернетом. И первая волна, движ, это форумы, где люди обсуждали, у кого что болело. Тема отношений, она у нас дежурная, как бы именно двух полов. Она, как, как это сказать, мозг хочет размножаться. Это тема-ловушка по-своему. Но, выходя за эту тему, конечно, были другие формы отношений, другие вопросы жизни. Это все большой кучей, очень-очень густо обсуждалось. Было много текста. Когда информация пошла, пошел запрос. Ну, проблема есть, она чешет внутри, да что-то там ноет. И вот много информации, и на основе этого возникли в районе 2015 -го года, плюс-минус 4 опять-таки, возникли базовые психологи и коучеры, которых, пожалуй, знают все или большинство. Кто гулял по этим темам, тут знает вот этих самых основных. И они от себя проводили исследования фактически от себя, своими руками на ощупь, потому что книжки ничего не давали, это очевидно. В это же время, эта книга Кэти О'Брайен о иллюминатах, там было сказано, что когда в психотерапии появляется прием, который действительно помогает, его моментально находят и запрещают под предлогом национальной безопасности. Он становится достоянием, правительство странно да в условиях интернета официальные там шнобелевские премии никто не раздавал медальки не выдавал без грамот но оценкой успешности того или иного изыскателя была его популярность в сети и результаты людей которые слушали его лекции и развязывали свои шнурки и я наблюдала, как эти ключевые коучеры сами менялись вместе со своей аудиторией. У меня скоростной интернет через провод появился в 18 восемнадцатом. Я поняла, что я могу одновременно э, смотреть, как кто-то рисует, слушать психолога и еще включать музыку. То у меня три вкладки этой трубы работала. Я просто наслаждалась моментом вот этой безлимитки. И э, я помню этих коучеров, я у них пролистывала вниз, пролистывала и смотрела, какими они были раньше. Действительно интересно, как менялся сам человек по мере того, как сам же делал новые открытия. Это все было, конечно, командная работа, и люди писали свои комментарии, их истории, их результаты. И в итоге получилось то, что вышло. Первая тема, за которую были готовы платить, это, конечно, тема «Как выйти замуж». Кто бы мог подумать, что за ниточки, за корешок потянутся все-таки остальные темы, потому что «Как выйти замуж» – это ловушка, это всегда результат, это никогда не причина, что за это потянется еще очень много всего включая уступчивое, порой рабское поведение с окружающими, включая внутренние установки на запреты каких-то призов, включая то, что никогда люди не рисковали называть плохими собственных родителей, или критически смотреть на семью, на страну, на всех, кто раньше был идеализирован, включая дерзость, дерзость сказать о себе, что я чего-то стою. Это ведь, ну, это было вообще дерзко для меня, даже покупаешь что-нибудь, какую-то мелочь, что-нибудь для себя красивое, со словами «я этого заслуживаю». Представьте, что мне это было тяжело произнести, допустим, про себя. Я помню, как я начала это практиковать. Хотеть деньги, хотеть счастья, не хотеть каких-то стереотипных вещей и в конце, в конце концов даже сравнивать себя с Богом. Нам сейчас говорят, вот тоже Боги. И мне сейчас это звучит все еще очень дерзко. Это потрясающе, это круто, но дерзко. Дерзко. В конце концов, мы приходим к этим выводам. Произошел вал развязывания ремешков, рабских ремешков. Очень много тем. И в конечном итоге тема прав и ресурсов. Свободы и ресурсы – это то, за что в конечном итоге идет борьба. И то, как нас завязывали, мы же без памяти рождаемся, нам закладывают установки. То, как завязывали вокруг нас психологию, отвлекая на какие-то несу, несущественные моменты, делая акцент не там, это делалось специально, чтобы мы не пришли никогда к теме ресурсов. В конечном итоге идет борьба за них, кто-то их перераспределяет, на кого-то они выдаются. И это нам кажется, что вот я посмотрел на мир иначе. Мне, мне сейчас вот живется легче, потому что я взглянул на все иначе. И мы по привычке, ну как всегда, обесцениваем это событие. Но представьте себе, если в пределах одной страны миллионы людей посмотрели на мир иначе примерно одновременно, как вы думаете, это совсем остается незаметным? Представьте себе систему, которая два века держала людей в строгой иерархии, понимая, кто где находится. Конечно, бабье рабство было обязательным компонентом, и сейчас у системы просто расползается доска на болоте под ногами. Сейчас они балансируют на доске, они не, не умеют быть на этой новой почве. Разумеется, но были и другие виды иерархии. И так вот, в, как это сказать, ну в селе Изба, допустим, есть хозяин, его дети, допустим, те же сыновья, они работают на папу. И вот так дальше и шло. Кого-то забирали в солдаты. Все было расписано, и всем, было наз... всем был назначен уровень самооценки. Самооценки. А сейчас народ повалил к коучерам, и коучеры тебе, коучеры тебе рассказывают неожиданную вещь. Ты не простил родителей. Ты до сих пор бедный. Ты, Ты такой, бьешь себя кулаками в грудь, такой, как обезьяна. Да, я сделаю результат. И представьте. Вот толпа таких вдохновленных, они уже ни на кого не обижены, они летят счастливые по улицам делать свой успех, знакомятся с людьми и так далее. И самая вредная для системы вещь – это заниматься спортом, потому что спорт прибавляет несколько десятков лет. Вреднейшие пенсионеры, которые выгребут всю пенсию, как вы думаете, те, кто нам формально на словах желал счастья, успеха и довольства, они вот этого состояния желали? Как вы думаете? Как вы думаете, в среде, где забитый мышонок вдруг пошел коучером, пошел, наслушался, ушел из своей среды, перестал быть донором, ушел из своей старой роли, все, иерархии нет как таковой, и эти ветки превратились в змей и расползлись из пальцев. Каково новой системе вот, вот в такой пластичной среде? Как управлять как управлять таким обществом, которое уже сейчас на пороге? Это было, я помню, 18-й, как я подключила. Вот у всех примерно в тот период идут прогрессивные вопросы. И уже многим из нас вспомнить себя, допустим, семь лет назад странно, да? Просто странно. Тебе смешно. Как, как я могла так жить, елки палки как я могла вот это думать и, и считать, что это серьезно? Как я не видела вот этого? Тут же был самый серьезный вопрос. Многие из нас, если не все, так скажут о себе сейчас, да. Представьте себе, миллионы людей уже поменяли взгляд, вслед за ним уже неизбежно в мелочах изменилось поведение. Минимум в мелочах. Если таким обществом надо руководить, оно еще вчера было в иерархии, в комплексах, в страхах, и вдруг оно задает сумасбродные вопросы. Какой должна была бы быть реакция, реакция со стороны тех, кто этим руководит, реакция? Это общество надо как-то организовать, да? И будь управление созидательным, созидающим, оно бы давно знало, что нужно для статики нужна динамика, надо построить потоки, где люди развиваются, где они идут, что не учатся, в общем, направить движение. направленные движения, скомпенсировать, и все хорошо. Но если управление не такое умное, чтобы вложить труд, а это будет минус страдания. Люди, которые будут жить так в динамике, они перестанут страдать. Они перестанут страдать. И что делает система? она просто идет по принципу «какие дети хорошие, когда спят». Да? «Какие дети хорошие, когда спят». И она просто садят людей по домам, чтобы они не двигались и никуда не бегали. И вот была беду на крыса. Беду на крыса оказалась неудачная. Была еще война, да? предсказанная в 911. Все это как-то вот нет. И вот они на самую красивую дату – десерт. Десерт, а дальше как снежный ком по всей планете, блин. Причем здесь Европы, их товаропотребление до нас. У них там уже обвалы. И то, что планировалось отправить на социальные нужды еще какие-то вещи, теперь идет на дронов. Те вопросы, которые спрашивали, в каких условиях бизнес и так далее – Какие вопросы, вы что, война. Все, теперь цепная реакция пошла, всем очень комфортно. Это комфортно всем. Посмотрите внимательно. И территория, где, на мой взгляд, действительно спал огромный потенциал эмоциональный, моральный, под очень большими шнурками. В самых больших комплексах же жили реально мы. Там, где остальные уже ушли вперед, мы еще жили в своих старых комплексах, и у нас развязывают эти шнурки. И те, кто нами руководили кулаком полбу точечно, они держат в руках вот эту массу людей, которая задает очень неправильные вопросы, лезет носом шнырять и все. Что делать с этими вдохновленными, которые осознали свои недостатки, всех простили и полюбили, и побежали знакомиться с новыми людьми и делать успех? Что с ними делать? Это блин, царская водка. Я тихо подозреваю, что кто-то кому-то, может быть, руку сжал и говорил, «Слушай, если, если у нас не заглушить, то к вам перейдет. Ты ж мне сделай по-дружески -по такие санкции, чтобы, блин, передавило все жилы, потому что я уже не могу, я устала их мучить и контролировать». Что-то я опять разболталась, хочу говорить больше, но сейчас для затравки, для, для того, чтобы пустить философию, этого достаточно. Жила, жила была одна земля, одно общество, и вдруг это общество в своей структуре так бабах превратилось в другую структуру. В другое мышление и поведение. То, на что никто не обращал внимания, в считанные годы, вот с 15-го, грубо говоря, года, в 15 году, по-моему, появилась книга Кентакила о психопатах, если я не ошибаюсь. Примерно тогда я не узнала в 18-м, и насколько пошла вот эта цепная реакция. И становилось легче, ты слушаешь это, говоришь, да, да, я неправильно вот это все делал. Перед нами картина маслом динамических перемен, которые мы сами, как всегда, как это нам свойственно, просто обесценили и не заметили. А все было, как было, и есть, как есть. Я предлагаю смотреть на мир сложно. Я не верю, что фактор вот этого поведения и мышления система не учитывает. Подумайте, сколько столетий она усердно берегла информацию, как она вбивала нам комплексы, те или иные стереотипы. Я не верю, что без внимания осталась вот эта перемена массовая. Кстати, хорошая новость. Дата 2032 год подтверждается клипом Кентавра. Я как-то и забыла. Хотите верьте, хотите проверьте. Пишите мысли, ставьте лайк и с 8 марта я тут взяла себе сладенькую водичку, гуляя гуляю по полной. До новых встреч!